Всем привет, с Вами Юлия и мой Факультет рукоделия. Недавно мы с Вами связали авоську крючком и этот мастер класс вызвал у Вас интерес. В этом видео я не буду описывать процесс вязания авоськи, потому что Вы в любой момент можете открыть тот мастер класс. Сегодня я хочу рассказать о своих впечатлениях и о том, из чего вязать авоськи. Скажу честно, когда я заметила ажиотаж вокруг авосья, мне вспомнилась картинка из детства. У бабушки всегда была с собой авоська. И когда мы с ней шли из магазина, в ней был хлеб, батон и стеклянные бутылки с молоком или кефиром. прям как в песне, бутылка кефира, пол батоном. И почему то представить авоську модной и креативной у меня никак не получалось. Удобной? Да, не спорю. Когда вязала первую авоську, я знала, что этот тренд достанется дочери, а вот вязать мне ее понравилось. Я бы сравнила этот процесс с щелканием семечек, в том смысле, что невозможно оторваться. Когда дочь везде стала ходить с авоськой, я поняла, что это действительно удобно и смотрится стильно. Было принято решение связать вторую. А тут в гости приехала племянница, которая постоянно крутилась вокруг и многозначительно приговаривала, эх, у Вас вот есть авоськи, а у меня никогда не было авоськи. Так появилась третья авоська. Вязали мы их на перебой с дочкой, кто первый успеет схватить вязание. И над нами уже все шутят, у Вас там что, авосечная фабрика? Короче, обязательно свяжите себе тоже хотя бы одну авоську, и Вы поймете, какая она классная. Из чего вязать? Да хоть из чего. Можно взять стопроцентный хлопок, можно вискозу, можно лен, да хоть шерсть, если есть желание. Хотите, чтобы перемычки ячеек были потолще, берите нитки толстые. Хотите тонкие и мелкие ячейки, вяжите тонкими нитками. Я когда-то покупала в Леонардо два набора ниток ирис. Помните, в прошлом году я делала мастер класс с летними беретами. После этого нитки остались и я перекладывала их с места на место, что связать не могла придумать. И теперь решила связать из них авоську хамелеон. Вязать буду в три нити. Начну с розового набора, а затем перейду на синий. Берем три клубочка, те, которые больше нравятся и начинаем вязать. Крючок можно взять побольше номер четыре. И у меня уже положено начало, смотрится очень даже оригинально. Когда закончится нить в одном из клубочков, возьмем следующий клубок и привяжем его к этой нити. Потом добавим еще один клубок, когда еще одна ниточка закончится. И так далее. Вот смотрите, набор со светлыми оттенками уже закончился и начата новая коробочка. Давайте покажу, как привязать к кончику нити, которая заканчивается, новую нить. Да, надеюсь, что Вы догадались, надо завязать простой узелок. И чтобы ниточка не торчала из авоськи, обрезаем хвостики. Все просто. И Вы только посмотрите, какие интересные переходы цвета. Авоська получится двухсторонней. Одна сторона будет нежная и светлая, а вторая синяя потемнее. И третью авоську мы вязали вот из таких ниток. Ребенок не мог определиться с цветом и заказал нам бело-желтую авоську. Тоже получилось оригинально. И теперь давайте коротко поговорим о размерах. Вы наверное заметили, что все авоськи у нас разного размера. Сейчас иззвучу, сколько было набрано петель и провязано рядов, а Вы для себя определитесь, какого размера авоську вязать Вам. Если что-то будет непонятно, значит Вам нужно пересмотреть мой мастер класс, ссылка на него будет внизу. Вот это самая первая авоська из мастер класса. Здесь вначале связана планка из 32 столбиков и провязано 6 рядов. Ячейки связаны из 7 воздушных петель и провязано 64 ряда. Для каждой ручки я набирала 100 петель и толщина ручки 8 рядов. Для этой авоськи планка связана из 30 столбиков и здесь провязано 5 рядов. Ячейки тут мы решили вязать чуть поменьше, чтобы авоська не так растягивалась. Состоят они из 5 воздушных петель и провязано в этой авоське 60 рядов. Для ручек набрано также 100 петель и провязано 6 рядов. В начале самой маленькой авоськи было набрано 23 петли и провязано 4 ряда столбиков. Ячейки состоят из 5 воздушных петель и связано всего 45 рядов. Для ручек мы набирали 60 петель и связали 4 ряда. Вы сами видите, что размеры авоськи Вы можете варьировать так, как Вам захочется. Главное понять принцип вязания. Учитывайте толщину нити и вяжите свои неповторимые авоськи. Не забывайте ставить лайки, подписываться на канал и обязательно напишите в комментариях, сколько авосек Вы уже решили связать и из чего. С Вами была Юлия и мой Факультет рукоделия. Пока, пока.